Финал это Моргенштерн. Меня многие на эфирах спрашивали, что я думаю про Моргенштерна, пятое, десятое и так далее. Я посмотрела некоторые, ну буквально по 10 секунд его видео, вот три я добавила сюда. Давайте сейчас сразу извинюсь перед всеми поклонниками Моргенштерна и рэп-культуры. Я честно, вот искренне не понимаю, зачем нужно создавать эту музыку и ну, снимать эти клипы и так далее. И вообще, зачем это должно быть в нашем мире. Я искренне этого не понимаю. Возможно, я человек там из другого века и так далее. И там я училка и 5-10, и, и престарелая тетушка. Думайте, как хотите. Но это не мое от слова совсем. Вот кто-то тут Стаса Костюшкина впервые да, услышал такую музыку. А я, ну, благодаря вам, потому что вы спрашиваете, вот впервые слышу... Каких-то рэперов и так далее. Несколько там, пару лет назад я разбирала фараона, Фейса и так далее, там, скриптонита, вот для меня это что-то подобное, да. Вокала, конечно же, здесь совершенно нет. Это не вокальная история, да. Но и мне непонятно, да, вот зачем нужна вот эта вся рэп-история. Напишите мне в комментариях, пожалуйста, вот, кто слушает э, Моргенштерн и вообще рэп, что вам дает эта музыка. Вот вы прослушали, просмотрели клип, да, вам это поднимает настроение, вас это веселит, вам вот после этого хочется жить, созидать, создавать, творить или что? Мне правда хочется это понять, может быть, я что-то не догоняю, да, но я могу сказать за себя. Вот когда я схожу на концерт классической музыки, да, где играет оркестр, я выхожу с ощущением, что мне хочется жить, творить, созидать, делать добро, не знаю, ну вот что-то делать хорошее, да, если я, допустим, слушаю хорошего вокалиста, я погружаюсь в вот эту атмосферу, да, какого-то артиста, он мне несет какую-то идею, да, не знаю, там, борьбу за справедливость, за свободу, ну что-то. Но когда я слушаю вот эту музыку, для меня это музыка в кавычках, какие-то звуки, Uh, у меня нет отклика никакого, и мне лично мне это ничего не дает. И мне интересно узнать, дает ли это что-то вам, да? Если дает, ну просто поделитесь, потому что, возможно, ну я не понимаю, да, чего-то. Ну и давайте послушаем uh, какие-то кусочки, там очень много мата, поэтому uh, нужно будет это все. Ну вот Вот какой-то вот, Какие-то звуки Ну какой-то, да, есть бит Какой-то есть карт. В общем, я не понимаю, какие чувства во мне должно это вызвать. Но у меня лично, кроме желания выключить, больше ну, ничего не возникает от этой музыки. Вот отклика. Я просто вам честно говорю, я не осуждаю ни в коем случае Моргенштерна. Я... Не в том возрасте, чтобы завидовать кому-то, да, то есть, ну, у каждого свой путь, каждый идет своим путем, и дай бог, что вот он добился такого успеха и так далее, но у меня всегда один вопрос, зачем это нужно делать. Но ради денег, да, окей, молодец, он смог заработать, да, вот, любая музыка ⁇ это выражение внутреннего состояния, но я вот не могу понять, что это, что, что у него внутри, ну, объясните мне, что у него внутри, и это ведь откликается у миллионов. Ну, у миллионов внутри вот хаос вот такой, не пойми что, но вот я не понимаю. Я ничего не понимаю, что поёт Моргенштер поэтому ничего не дает. Ну, как бы я, я слышу только обрывки каких-то матерных звуков, да? Ну, вот, допустим, другое. Другое видео с тут, это, наверное, тоже что-то из -за... Ой, какой-то у меня вылетел Басков откуда-то. Басков слушает. Ой, у меня все куда-то улетело, друзья мои. Сейчас я нажму назад. Куда-то все у меня слетело. Меня там Сейчас. Три дня. А, сорву, а, меня там Эй, так. Угу. Вот еще. Значит, здесь с Элджеем. Кадиллак. оружие в кадре, да, какой-то хаос. Ну вот что получается, вот это внутри у человека, и он это транслирует? Ну не лучше ли пойти к психологу, может быть, и с этим хаосом разобраться и как-то начать жить? Ну вот вопрос, зачем? Да, я его не слушаю. Сейчас, наверное, больше шоу интересен, чем вокал. Тот же Костюшкин, Монатика, не понимаю. Хоть и Паша, Сердючка, вокал так себе, но ну, молодец. Но Сердючка вообще, он уже отошел, вроде как отдел. Вот. Ну, смотрите, ребят... Сердючка, та же самая, и вот даже Костюшкин, я сейчас в их защиту э, выступлю, они все-таки, ну, такие шуты своеобразные, они развлекают народ. То есть народ смотрит это по телеку, да, и радуется, веселится, да, смеется. Позитивные эмоции, но, ну, как ни крути, смех продляет жизнь. И когда я смотрю Боргенштерна, ну мне даже смеяться вот не хочется. Ну, вот что, как бы, да, это не смешно, на мой взгляд. Это просто какой-то слив негатива, да, то есть в одном, не знаю, в одном вот это в этой музыке, какой-то концентрат негатива, да? какого-то вот концентрат негатива всего того плохого, что есть у нас в мире. Да? Я не говорю на это закрывать глаза, но давайте двигаться от темной стороны к светлой. Ну, как еще? Клепец. Тут вот будут всякие женщины сейчас. Вот, пошел мат. То есть один мат-перемат, и вот какие-то женщины. Да? То есть, я думаю, можно, в принципе, остановить. И, и сделать вот так, убрать, убрать Моргенштерна. <с> Мне надо здесь еще тоже страничку закрыть, чтобы его не видеть. Ну, в общем, ребят, очень, очень, конечно... Грустно мне, если честно, ну так, откровенно говоря, мне очень грустно, что это все существует, да, ну как бы пусть оно существует, в моем мире этой музыки нет, и она в него попадает только когда, ну, вы спрашиваете, да, и хотите какой-то разбор получить, если даже у того же Скриптонита и, может быть, Фараона, ну хоть что-то можно было еще разобрать, то здесь, то здесь вообще даже разбирать нечего то есть тут в принципе вопли вопли ребят тут нечего разбирать да? если вы являетесь поклонниками этих воплей ну как бы круто хорошо если вас это вдохновляет мотивирует окей. А от классики у меня мурашки приятно от подобных мурашки жути да согласна